Всем доброго времени суток! С вами Надежда и канал Мое Хобби. Совсем недавно я уже знакомила вас со своей последней игрушкой. Это тигрёнок. И он э, сшит в разных техниках. Тело у него выполнено из искусственного меха, а мордочка свалена из шерсти. И сегодня я буду делать своему тигренку. Усики. У меня есть вот такой текстильный маркер светло-коричневого цвета. Им я уже наметила точечки для будущих усиков на щечках тигренка. Усики будут из конского волоса. Для того чтобы конский волос не терялся, я его скрепляю для хранения обыкновенным скотчем. Еще мне понадобится клей. Момент гель, а также длинная швейная иголка. Я вдела конский волос ушкой иглы и согнула его пополам. Теперь я нахожу с правой стороны место для введения иглы, там где у меня будет располагаться усика. Ввожу и буду выводить иголочку параллельно напротив носика с другой стороны в такую же точку вытягиваю усики примерно на одну треть от их длины и с правой стороны я завяжу маленький узелочек Теперь клеем момент. Я немножечко промажу узелок. Нанесу небольшое количество клея на сам узелок. И теперь аккуратно продену усика на левую сторону так, чтобы вот этот узелок с клеем... Немножко спрятался в мордочке. Все. Одно усика готово. Обрежу ножницами с одной стороны. А потом уже, когда все усики сделаю, то подровняю их с двух сторон. Точно так же я буду делать все остальные усики. Не всегда сразу удается попасть в нужную точку, поэтому приходится повторять такие движения несколько раз. Вот такие усики у меня получились. Осталось только их подровнять. В следующий раз я буду красить ушки с обратной стороны и обязательно покажу вам, как я это делаю. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч!